друзья всем привет сегодня мы продолжим наши темы по поводу рассмотрения американского фондового рынка посмотрим наверное несколько ценных бумаг новых и <coughs> с вами посмотрим российский рынок что происходит дело в том что ну приходит летний сезон да. И ни для кого не секрет, что, э, по крайней мере, на российском рынке точно это замечал. <coughs> на Америке еще пока э, толком это не наблюдал. Но появляется затишье. Особенных движений никаких нету. Либо движения очень <coughs> медленные. <coughs> еле идущие. Апплит Так, <coughs> Смотрим на него с месячного графика Видим, что у нас был всплеск в третьей волне ПАО Видимо прошла вся коррекция Это вот у нас была третья волна <coughs> прошла каким-то образом обязательно а, коррекция мы положим так вот аб да? и это у нас пятая волна вот это вот э, фу -фу -фу -фу. сейчас мы поглубже заглянем все стираем месяц неделя <кхем> угу. ну все правильно Это вот у нас с вами, по идее, третья в пятой волне. Иными словами, вот эта коррекция третьей волны, как там она тут пройдет, должна быть еще пятая волна. Если пятая волна по индикатору АО не будет перебивать вершин, то мы сможем сказать, что в принципе закончился рост начнется некая коррекция. Но надо будет смотреть, что происходит в данном инструменте, в данном рынке с течением времени. Мы можем только предполагать, строить свои догадки. Рынок уже самостоятельно покажет, что он имеет в виду. Асмл Холдинг. Что мы тут видим? Давайте перейдем на более высокий интервал. Ну здесь глаза бросается развитие. Это на первое. у нас третья смотрим на меньший масштаб месяца что у нас была АМЦ коррекция Это растет первая в третьей, это третье в третий. Ну вот, и так. Это было первая, вторая. Это первая, третье, это 3 -3. идет 4 надо ожидать пятый. после этого коррекция и еще дополнительного дополнительно если не будет такой истории как у акциях apple когда новые пики по цене перебивают индикатор а вот можно будет говорить о завершении а некого восходящего коррекции коррекция возможно линии движения вверх. Друзья, Autodesk, эта компания связана, ну как, минимум 10-15 лет моей жизни. И постоянно работаю с продуктами Autodesk. Это эта компания. Как бы по продуктам сейчас мы посмотрим что не по делам на рынке опять мы видим первую вторую развернули очень кстати неплохой динамичный рост вверх сейчас мы даже может с пристрастием посмотрим а б с да мы видим. Обратите внимание, это из трех волн, на конце С максимальное значение АО. Это была не третья, а это была С, окончание волны С. После этого прошло Причем здесь, обратите внимание, характер рынка изменился. Бам. Можно отметить, что это вот была первая, вторая. Возможно, это первая, вторая, в третьей. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Прошло развитие большего интервала третьей волны опять же как мы видим появляется дивергенция если эта волна не сейчас рынок поворот параллельный говорит о том что все еще уже закончилось еще смысл но говорит о том что есть предпосылки возможной коррекции. За инструментом надо следить, и если коррекция у нас сейчас, то она пойдет куда-то в зону предыдущих коррекций. Сюда. Мы с вами увидим, как только наступит время, и все станет понятно. автоматик дата процессинг я сегодня не засекаю никакого времени выходной день у меня есть немножко побольше вам подольше рассказывать Показывать, что такое мы смотрим у нас была вторая, вторая либо это была вся вторая либо это такая же это сложная вторая а ба и усеченная с <coughs> и пошла третья волна но нам по сути это формирование 2005 2014 год это уже прошедшая история Потому что мы торгуем на рынке здесь и сейчас, а здесь и сейчас на рынке мы видим восходящий момент позиции. Очень классный инструмент, параллельный рынок, так сказать, угол наклона движения практически горизонтальные да? здесь господи, здесь надо исключительно покупать искать всякие возможные сигналы на покупку. говорить о том что здесь может наступить текцион, да? всего движение рано вот здесь какая-то локальная коррекция может скоро наступить какая-то вот такая вот я прошу прощения немножко болит было поэтому я подкашливаю так и на этой вот локальной коррекции надо будет искать сигналы на покупку Сейчас мы с вами посмотрим. Понимаете. Но, допустим, вот сигнал был да? неплохой. Хотя да для дня, может быть, для этого инструмента характерны такие движения. Сейчас мы посмотрим размер этого бара. Ну. Можно сказать 8. 8 8 баксов размер бара, который показывает марсайз 8, который показывает нам точки вход. так хай максимум 127 минимум 121 странно а ну он да да в моем скрипте предусмотрено именно нахождение молотов когда и открытие происходит в первой половине и закрытие в первой половине. Бар для скрипта не очень. На самом деле это дивергентный бар, потому что в первой половине, что означает силу покупателей в данный момент. И при этом бьете внимание в то же время приседающие. Так, ну пожалуй, вот рассмотрим эти бумаги. Давайте теперь на российский рынок мы видим на России индексы. Фондовый индекс RTS. Идем мы опять далеко. Здесь пока видно исключительно боковое движение. Какая-то усложняющая. Возможно, это первая, вторая, это вот третья третья. Это вот волна. Таким образом строится волна B. но понятно, что от этого отсколка для индекса ТС целевые точки где-то здесь. Уходят. Либо если треугольник, ну будет здесь. Вот положим факт Вот есть. Да положим он идет сюда. Предположение от Болдыги да? положить. Намечаем. Мы также видим восходящее движение, причем угол наклона не импульсный. C. Вот какая другая альтернативная разметка пришла в голову. А, Б и С. Возможно, это вся была коррекция. Это новое восходящее движение. Вот наподобие из. Может быть. В любом случае, линия аллигатора направлена вверх. Значит, рынок идет у нас в горку, надо искать только под длинные позиции. <как> Другое дело в том, насколько эти длинные позиции будут прибыльными. Вернее, сколько в них надо будет съесть, чтобы получить прибыль. отметить что разное поведение индексов а это значит что разное немного поведение бумаг внутри истинга индекса пока на медь четырехником графике значит для нас что это была четвертая волна был третья четвертая и это началась пятая волна Характер пятой волны, ну, немного не такой, <coughs> поэтому ну, есть предположение, что это была первая волна, вторая волна, а это развитие третьей волны. Это станет понятно, свои исторические здесь у нас правильный рынок идет скорее всего удлиняющийся может быть куча дивергенций но к падению или к коррекционным движениям это может не привести поэтому один только длинные позиции в индексе длинные позиции в м, бумагах в индексе ну и собственно следовать за рынком как только будет вполне возможно сейчас еще нет сигнала у нас еще в следующем месяце они могут появиться а вот собственно то на прошлый появляются сигналы продажи невозможно сейчас будет небольшая коррекция за который последует рост Смотрите за сигналами очень может быть вот как здесь карт у нас появился первый дивергентный бар потом подтверждение и началась коррекция то же самое первый дивергентный бар подтверждение с нижним закрытием коррекция ну здесь только один дивергентный бар был. здесь тоже характер рынка изменился и уже после бара коррекция следите все будет ясно сейчас я бы искал только входы в длину повторюсь как только будет видно что аллигатора, изменили свое направление, говорить о том, иметь возможность попробовать работать в противоположном направлении. Давайте посмотрим, что у нас происходит с нефтью. Так, это уже, наверное, CFD лучше смотреть. поминает рыночное движение опять с вами смотреть издалека вот, в свое время это была очень похожая картинка для российского рынка сейчас картинка российского рынка ну, отличается, отличается мне чудится что россия понимание инвесторов отделилась от нефти может быть а может не быть как бы не моего его но вот я вам покажу что происходит была це Сюда. друзья и О, что в этом спокойно в этом движении видим сейчас некий паттерн похожий на волну потому а что мы видим максимум импульсом возможно движение а он всего это восходящая третья волна прошу прощения за свои диване я записываю рано для того чтобы на улице еще не было шума соседи тоже не шумели а вот третье движение сейчас идет а, третья волна сейчас идет коррекция третья волна. давайте с вами растянем линии и фибоначи И мы коррекция у нас пришла, ой, коррекционное движение у нас пришло 1,7 от него отбилось, начинается либо волна Б с возможным развитием событий, да, либо у нас волна новая импульсная идет. Сейчас мы зайдем и еще отдельный <смех> Что мы здесь практически резкая волна А была. Да? Может быть это вообще все а, а, Б. И развивается. Но если это цель, идёт, то линия аллигатора у нас направлена вниз. Линия аллигатора у нас... Направлена вниз значит надо искать короткие позиции хотя опять же вот на у меня очень сильно манилось. я покупал лонг э, потому что коррекция достигла уровней значит коррекции я пытался встать лонг прибылью оттуда там буквально в один доллар и закрыл скилку потому что <coughs>, рынок остановился стал ходить на месте. Мне это не понравилось я решил закрыть но скорее всего сейчас мы какой-то Даже если так вот смотреть по наклонам, да, то это импульсное движение. смотрим, что оно выйдет это импульсное движение. А это больше походит на коррекционное. Надо ожидать, что будет с рынком, дать ему самоорганизоваться, как говорит мой преподаватель. Ничего тут нового, для вас не скажу, надо только наблюдать. Там можно попробовать искать входы в длинные позиции, но... их рабочая вероятность до 50 на 50 пойдет либо где как-то так теперь давайте рух или рух Здесь у нас рынок, как мы видим, пошел в коррекции. Четвертая волна, которая на рынке самая компания. Понятно, чем она пойдет и куда она впадет. Линия аллигатора ложатся в плоскость на месяц. Значит, что в паре рубль-доллар потому что вообще не понятно как она себя будет вести на недельном графике рубль доллар небольшое направление вниз да? коррекционное некое возможно была точка покупки вот здесь воня 18 марта ну эффективность этой точки какая вот это пересиживать особенно если у вас за перенос позиции занимается некая плата это без не, не продукт нужно дождаться Dob nah yeah. тренда кажется, и на нормальном тренде что делать, <как> потому что неделями пересиживать идет вот, вот... не интересно, интересно, когда есть больше а, интересных инструментов, как видели, что это четвертая волна в этой четвертой волне возможно Опять же, возможно, не убеждаю, это была B. <coughs> И, возможно, началась полна каким-то Это первое. Это, возможно, B в С, Где-то вот так вот будет какое Ну, пожалуй, на этом, как бы... а, давайте еще вот что посмотрим с вами. Опять транслируем вверх возможно это еще не закончилось бы а может это уже новое новое движение Чисто визуально видно, что было А, В и С. Да, это развитие нового и все вверх. Рынок опять же параллельно. Если это пятая волна, то рынок будет параллельно идти потихоньку вверх с откатами Такими вот что будет рынок. Подключайся. карандаш я рисовал, я рисовал и все на сегодня я напоминаю что у меня есть закрытый обзор, который идет недельно три раза в неделю на этот обзор стоит 300 рублей а, также я набираю группы для обучения торговли. По-моему, лет самое замечательное пора учиться. Не нужно в холоде там думать, куда побежать, где сесть. Нужно просто летом. Спокойно, когда у вас вот К примеру, начать обучение самое трудное. Изучить отпуск, чтобы спокойно и И потом отрабатывать. Обучение стоит у меня так как а, вы не были на вебинаре Сыки, конечно нету 15 тысяч рублей за 15 тысяч рублей мы получаем с вами а, что мы получаем месяц а, месяц это у нас семьи, на которых я рассказываю теорию и примеры отвечаю на ваши вопросы потом у нас практики и торговля ну естественно при покупке обучающего вебинара на эти два месяца он дает бесплатный доступ к группе сокрытой аналитики всем удачного отдыха и начала новой рабочей недели Друзья, пока